Как не попасть на яйца? Сейчас, в период пасхальных праздников, будет большой спрос на них. И, соответственно, продавец захочет нести наименьшее количество убытков. Будут фактически подсовывать вам битые яйца. Как сделать так, чтобы не попасть? Это касается непрозрачных упаковок, распространенных. Во-первых. Смотрим дату. Обязательно. Дату упаковки размещена на абсолютно каждой упаковке. Открываем в магазине, в супермаркете. Вот берете и открываете, не стесняйтесь. Смотрите визуально, чтобы не было битых. Большинство людей, я заметил, на этом останавливаются и закрывают, забирают пачку и уходят на кассу. Я вам предлагаю пойти дальше. Каждое яйцо необходимо провернуть. Прям в упаковке каждая абсолютно проворачиваю. если яйцо бито и часто продавцы прячут битую сторону вниз то в таком случае яйцо просто присыхает к упаковке и вы его сразу с первого раза не провернете вот таким образом вы сможете не попасть на яйца и запомните на десятки яиц если попадается одно бито и вы его забираете, вы попадаете на 10% от стоимости вот самой упаковки.